ребят всем привет 20 числа начинается марафон возможности меня это марафон не только по раскрытию вас но и это будет глубокий марафон я его немножечко переделала и сейчас мы будем индивидуально на этом марафоне буду индивидуально прорабатывать каждого чтобы вы понимали в чем ваш затык в определенных, в определенных вопросах. почему вы не можете пройти какой-то свой этап почему вы застреваете там? И какие возможности нашего белкового физического тела. Они очень огромные. И все это мы с вами обо всем этом поговорим с вами на марафоне Возможности меня. Присоединяйся, кто не может подъехать лично на консультации, на встречи, на ретриты, то, конечно же, это для вас. Я буду очень рада вас видеть на своем марафоне. И, конечно же, он будет в записи. Если по каким-то причинам вы не сможете присутствовать, то вы его сможете потом пересмотреть.